Народу неприсущая политическая дальнозоркость, вроде бы должен встававшая вытекать из его пролетарского трудового происхождения. Это тоже глубочайшее заблуждение 19-20 века, что люди труда по определению нравственно хороши. Они так же, как и люди бизнеса, люди земли, разные, они а всякие люди промышленного труда, потому что они всего-навсего люди, они ангелы. Но вот у нас в стране за это заплатили, наверное, самую страшную цену, чтобы сегодня это понимать. И история, я завершаю сегодня разговор. Невольно приходишь снова к той мысли, которая лежала в предыдущей лекции. История – это действительно способ Ускорить продвижение в будущее. То есть хорошее знание истории помогает не совершать хотя бы одной пятой ошибок, которые совершались в предыдущем поколении. Вот почему она ход конем, вы помните, ход конем быстрее продвижение по шахматной доске. Действительно, историческое знание – это сила. Недаром знание силы назывался этот журнал. Но кто же вмекает в название? Все казалось, что сила имеется в виду физическое. Дал по башке. Она раскололась, хорошо, орешек знаний тверд, но мы его расколем. Простые символы, присущие упрощенному обществу. Итак, в следующий раз мы сосредоточимся теперь уже действительно на хождении в народ. И к чему это приводит. И вернемся в Среднюю Азию. Вот Теперь будет уместен рассказ о начале 70-х годов, то есть там, где мы прервались, о присоединении Бухары, Хивы, проникновении в Фергану и утверждении уже в сердце Средней Азии. Вот об этом будет речь.